Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня встретились, как и договаривались во время моего последнего посещения Грозного, для того, чтобы поговорить по всему комплексу социально-экономического развития Чеченской Республики. Самое главное, что нам нужно сделать в ближайшее время, это ускорить темпы работ по основным направлениям. С тем, чтобы люди воочию увидели реальные сдвиги, в решении экономических, социальных задач, которые стоят перед республикой. Я прошу вас, обращаясь и к представителям федеральных органов власти, и к региональным властям, к республиканским, не снижать внимание вместе с тем к выполнению социальных обязательств перед населением. Имею в виду выплаты пособий гражданам пенсии, компенсации за утраченное жилье, имущество. И здесь, конечно, нужен самый жесткий контроль. Полагаю, что совместно необходимо продумать серьезные меры, чтобы оградить финансовые средства и материальные ресурсы, выделяемые республике, оградить их от нерационального использования и, прямо скажем, злоупотребления и коррупции. Ни один рубль не должен быть истрачен впустую, либо использован не на те цели, ради которых он выделяется конечно, самое главное условие стабильного развития это стабильность в самой республике для этого многое в последнее время сделано и федеральными органами власти и прежде всего гражданами России, проживающими в Чечне самими чеченцами сформированы все ветви власти и исполнительные ветвь власти и представительные со избранием парламента фактически процесс формирования легитимных органов власти в Чечне завершен необходимо его укреплять наладить четкое взаимодействие и организовать совместную эффективную работу на пользу людям которые живут в Чечне в целом важно серьезно повысить эффективность государственного управления бюджетного планирования механизмов разработки и реализации контроля восстановительных программ. Давайте поговорим по всем этим проблемам предметно, конкретно, не забывая, конечно, и о текущих вещах, которые вызывают озабоченность особо. Я имею в виду вот сейчас все, что связано с детьми. Если руководство Республики считает, что нужна какая-то дополнительная помощь со стороны Москвы по поводу того, что происходит с заболеваниями, вот, с пока до конца не выясненными обстоятельствами, связанными с болезнью детей, мы сделаем все, что от нас зависит. И дополнительные медперсонал пришлем, и препараты необходимы. Если нужно, кого-то вывезем в Москву, на лечение отправим в другие города России. Нужно только быстрее понять причину того, что там происходит. Ну Давайте начнем, тем не менее, с заявленной темы. И я хочу предоставить слово президенту